Медвежонок Санта. Медвежонок Санта. Такой миленький, такой хорошенький. Няшечка. Наш самый любимый Мишка. В нашей медвежонке очень много вкусных конфеток. Замечательные шоколадки. Любому ребеночку очень сильно понравится. Вкусненько. Привет, я буду твоим другом.